Ну что ж, ребята, всем привет и добро пожаловать на канал «Французские булки», как обычно, по традиции. Сегодня мы будем готовить острое оливковое масло, которое употребляется с пиццей, в Европе довольно распространенная. В России как-то не очень такую популярность приобрела, в основном с майонезом, с кетчупом. Ну ладно, будет выглядеть на самом деле очень круто, если вам друзья придут, человек покажет, скажет, что у вас бутылки, а скажет, ага. Сейчас попробуешь. Так что есть чем удивить. Так, теперь об ингредиентах. Ну, естественно, основной компонент это оливковое масло. Самое простое, не обязательно покупать какое то там дорогущую за 15 тысяч евро. Вот. Красный перец. У меня он не очень-то острый, такой даже, я бы сказал, сладковатый. поэтому... Мы добавим больше перца, перец нам нужен будет такой, гранулированный. Здесь смесь перцев, как нужно прочитать. Вот, мы его добавим, естественно, больше. Вот. Потом чеснок, лавровый лист, тимьян, розмарин, базилик и соль. У этого соуса нету, то есть конкретного соуса говорю, у этого оливкового масла нет какого-то конкретного рецепта. Его можно комбинировать с разными специями, приправами, с разными травами, всегда получится вкусно. Единственный его минус, то что выстаивать его долго две недели, заканчивается он очень быстро. Так, ну и главное, про то что я забыл вам сказать, это конечно воронка. Важно иметь хорошую воронку, потому что если у вас нет воронки для засыпки ингредиентов в бутылку, ничего не получится, может сразу же прекратить. Так, ну что ж, давайте приступим. Сначала добавим перец. Затем чайную ложку базилики, пол ложки соли. И, соответственно, заливаем все это оливковым маслом. И добавляем наши специи.